Я лично знаком с людьми, один из которых мой друг детства. Остальные там приятели, знакомые, кто ни хера себе так играли в казино. Знаете, если, если так расценивать, насколько часто они играли, рассматривать, то я вам скажу, что эти люди проигрывали все, что у них было. Если брать в пример моего друга детства, то тот работал, ну, он и до этой работы, скажем так, играл, но очень такой яркий пример Это то, что когда он работал на рынке Торговал Напротив него был игорный клуб И как только он что-то продавал У него появлялись деньги Он сразу же соседу перекидывал свои вещи Ну то есть там присмотри И шел в игорный клуб И просаживал все бабки Остальные, кого я знаю Тоже проигрывали абсолютно все Все, что у них было Они не только зарплату свою пускали По ветру не знаю почему. Чем могло им понравиться. Я сам ходил несколько раз в казино. и Я тоже, кстати говоря, выходил оттуда с пустыми карманами. Это абсолютный факт. Это правда. Но сказать, что мне понравилось что-то, и я уловил какой-то азарт, нет. Было ощущение, было ощущение того, что, ну вот, может быть, вот сейчас, вот как будто где-то там шляется какая-то удача, и я вот-вот ее споймаю. Это ложь, это самообман. Так вот... Знакомые мои приятели, они не только свои бабки прогуливали, но и бабки жен своих, родителей. То есть там проблемы, на самом деле, они нарастали, как снежный ком. Был момент, очень тоже такой яркий, в памяти хорошо у меня запомнился. Была у меня цепочка с палец толщиной в свое время. Не скажу, сколько грамм весило, дабы не завидовали. Так вот, как-то он пришел. Тогда у нас были хорошие отношения, и он стал мне так между делом рассказывать, что такую девчонку встретил, вот сегодня еду там на свиданку, все дела. Я тогда не понял, что это такое, знаете, предисловие было, чтобы меня как-то смягчить. И... В общем, он стал упрашивать, одолжить ему на сутки эту цепочку, чтобы как бы произвести впечатление, там все такое проще. Но кто из нас, как говорится, по молодости не пытался пыль в глаза пустить – Ради того, чтобы тебя восприняли там, дама или какое-то ни было общество в хорошем свете. Так вот, на самом деле цепуру это он взял и потом заложил ее в казино. Очень долго он от меня убегал, в итоге я его все-таки настиг. И ему пришлось ее выкупить и вернуть меня. Но суть не в этом. Суть в том, что люди эти, болезнь это или нет, я не назвал бы это болезнью. Так же, как наркоманию. И знаете, параллелей, конечно, много в данной ситуации с наркоманией. Почему? Потому что, ну, это как новая доза. И эта доза, доза самообмана, доза фальшивой надежды, доза иллюзии того, что вот-вот я схвачу удачу за хвост. И знаете, были моменты, я не буду врать, друг детства мой, он однажды выиграл крупный куш. Довольно крупный, не сказать прямо, чтобы какой-то там супер огромный, который может изменить жизнь, но очень крупный. Там что-то тысячи долларов, по-моему, исчислялось. И не могу вспомнить, в тот ли момент, с тех ли денег он тебе швейцарские часы прикупил, которые, кстати говоря, потом успешно похерил. Не помню, поэтому не буду врать. Но шиканул он тогда изрядно знатно. И знаете, этот выигрыш... Я думаю, он не принес ему пользы По той простой причине, что, конечно же, от него ничего не осталось Но вдобавок ко всему этот выигрыш подбросил ему еще порцию самообмана Это как увеличение дозы Я не знаю, как именно он слез с игровой иглы Он мне так и не рассказывал все это подробно Как у него это получилось, через что ему пришлось пройти но, ну, Возможно, какой-то ультиматум ему кто-то поставил. Не буду сейчас фантазировать, потому что, скорее всего, он посмотрит это видео и предъява начнет мне кидать там. Но, надеюсь, может быть, он действительно и, и расскажет мне, как оно на самом деле произошло, и что его лично побудило бросить играть. Потому что сейчас вроде как он не играет. Потому что многим людям как раз это интересно. Они ждут от меня ответ. Как же, как же избавиться от этой игры? И знаете... Я не знаю точного ответа, но у меня есть теория, у меня есть, есть гипотезы. Как может быть, можно попытаться понять и видоизменить себя. Потому что в данной ситуации, если человек подсел на эту иглу, иглу самообмана, то ему нужно сломать себя, прям реально сломать. Ему нужно как-то почувствовать вот все то унижение сразу, одним махом. Понимаете, те, кто продолжили играть, они кто-то уже закончил плохо, а кто-то из них близок к концу. Я вот как раз на днях видел одного из этих людей, и зрелище было ужасное. Теперь этот человек там и на наркоте сидит, в общем, там совсем все отвратно, там семья уже отсутствует, мать отказалась от него, там жена тоже, ребенок. В общем, там все очень страшно, все очень плохо. Я думаю, что и с недвижимостью там проблемы... Окончательно будут. А если уже не наступили. Ну, я просто не отслеживаю жизнь таких людей. И изредка бывает я вижу, что с ними по итогу произошло. Человеку, наверное, стоит образно выражаясь, отхлестать себя по щекам. Я на днях шел, в лесопарковой зоне прогуливался. И увидел, как дети тусовались около плода. Лед, ну, наверное, сейчас он достаточно толстый, пока еще. Но одна девочка из группы детей, не знаю, может лет 7, может 8, может 10, хрен ее знает. Так вот она тусовалась на льду. И она так уверенно шарилась по нему туда-сюда. Мы проходили мимо. Я посмотрел так, остановился, думаю, что за... И пацаненок, который стоял на берегу, видимо, одноклассников, я не знаю, он говорит, «Дядя, может, вы попросите, ну скажите ей, чтобы она ушла оттуда». Как бы гадость сделает, она не понимает, что творит. Я говорю, да, конечно, и я говорю, Мала, иди ка сюда. Я говорю, ты что вытворяешь, ты что не понимаешь, что ты провалишься под лед, кто тебя будет вытаскивать, вокруг никого нет, стоят только такие ждите, что в итоге произойдет. Малом говорю, спасибо, молодец, ну правильно типа поступаешь, ну суть такая, я отошел и подумал, ну не учат ее родители, не говорят ей о том, что нельзя делать. А потом думаю, а что толку говорить, если ребенок, он в принципе ничего не боится. Так же, как дурак. Дурак, он тоже ничего не боится. Понимаете, в чем суть? Может быть, вы дурак, если продолжаете играть? Это такой вот интересный вопрос, интересная мысль в итоге образовалась, нарисовалась. И я предположил, что если бы я был отцом этой девочки, я хотел ей вразумительно объяснить, что нельзя ходить по льду, что от этого будут проблемы, это очень плохо, это ужасно, и может за собой по итогу повлечь смерть, гибель этого ребенка. Я бы, наверное, знаете, вот объяснил бы ей все, да, а потом я отволок бы ее в ванну, поставил бы ее там в ванной и окатил бы ее ледяной водой. Кто-то скажет... Жуть, страх, ужас. Но знаете, мне почему-то показалось, что это самый безопасный и самый, самый действенный метод объяснить ребенку ровно за секунду, что такое ледяная вода. И что с этим ребенком будет, если он провалится под лед. Понимаете? То есть, такая своеобразная шоковая терапия. При этом сказать, что ребенок сильно пострадает при таком уроке, наверное, нет. Так вот, тем, э, так называемым, в кавычках, наркоманам, которые страдают игроманией, зная, что в итоге игромана ждут проблемы, это потери семьи, это потери детей, а по итогу потеря недвижимости, здоровья и всего остального. Я бы, наверное, рекомендовал, знаете что... Может быть, это отрезвит хоть немножечко. Я бы рекомендовал, ну, раз уж вы не боитесь просрать недвижимость в этом или еще что-то. А идите-ка вы добровольно поживите на улице. Вот реально, возьмите и поживите несколько дней. Просто поживите на улице. Может быть, это вас отрезвит. Потому что в итоге вы там и окажетесь. Наверное, это было бы неплохо для того, чтобы привести мысли чувства, вот, в, в порядок, как-то упорядочить все это в голове в своей, чтобы ощутить дно, ощутить. Да, это как, как пощучину себе дать. Понимаете? Пока не сунешь руку в огонь и не обождешься, ты не поймешь, насколько опасен огонь, насколько важно беречься от него и прятаться. То, что происходит с людьми в казино, ну, мне лично понятно, это самообман, это лживая надежда. Я всегда говорил, неоднократно в своих видео поднимал эту тему, я говорил о том, что надежда – это обман, это иллюзия. Надежду вообще нужно искоренять из своей жизни. Это, на это нельзя ни в коем мире опираться. Это как вера пустая, которая не, не, не подкреплена какими-то доказательствами. Это признак шизофрении, это признак... Конкретного психического заболевания. Ну, хотя тут тоже видите, как полка двух концах, Болезнь ли это? Что в принципе, какова формулировка должна быть у понятия болезнь? На что стоит операция? Вот, наверное, крайность, да, может быть вас немножко отрезвит. Вы должны понять, что те деньги, которые вы просаживаете там, даже если вы сорвете джекпот, даже если... Это не остановит вас. Это не положит конец ситуации. Вы внезапно не, ну, не прекратите ходить в казино и просирать деньги. Вы просрете то, то, что выиграли. Вы что-то попытаетесь вложить, я не знаю, может, в недвижимость, машину, шмотки, там еще какое-нибудь говно, там съездите еще куда-то на отдых. Но вы почувствуете подтверждение своей иллюзии, своему самообману. Получается так, что то, к чему вы стремитесь в казино, к выигрышу. Это ваша игла в яйце, это ваша смерть. Когда вы получите этот выигрыш, если вы его получите, он вас утопит еще глубже. И он похоронит, скорее всего, вас окончательно. Потому что, хм, потому что вы не остановитесь. И вы просрете все, что выиграете. Но сверх того, вы просрете и все, что у вас было до этого. Поэтому вам... Нужно задать себе вопрос: для чего ты ходишь в казю? Чтобы выиграть. Но выигрыш тебя убьет. Понимаешь? Выходит так, что ты в тупике. Твой единственный способ не ходить туда играть. Потому что каждый шаг в его сторону губит тебя. И самое главное хер бы с тобой. Но погубит тебя и погубит. Как бы я всегда к этому относился. Спокойно, если человек хочет там сидеть на игле, если человек хочет бухать, там, э, быстро гонять на тачке, там я не знаю, лазить по скалам, прыгать с парашютом, нырять на большие глубины это ваше личное дело, да делайте на здоровье ну, ваше право, но только до тех пор, пока это не касается всех остальных. Как только это начинает вредить всем остальным людям и ставить их жизнь в рискованное положение. Вот тут, извините, ребята, ваши все эти дела, ваши все эти поступки, они уже не только вас касаются. Они касаются всех окружающих. Задайте себе вопрос, если у вас есть мама, если у вас есть жена, если у вас есть ребенок, или дети, в том числе, ну, как бы, если еще их и несколько. Задайте себе вопрос, вы их любите? Если нет, ходите дальше в казино. Да без проблем, просирайте все окончательно, опускайтесь на дно. Да и похер, но ну. может даже и лучше будет, если семья по итогу от вас избавится, потому что от вас все равно никакого толка не будет, что ты можешь дать своим детям, чему ты можешь их научить, если ты сам себя ничему научить не можешь. И объективные, абсолютно прямые доступные, вот они фактические вещи, ты их просто не понимаешь, ты их не воспринимаешь. Нахер ты тогда нужен? этой семье и маме своей, ты просто пустое место. Более того, ты воронка, в которую утекает не только твое состояние, но и их. Потому что они от этого будут страдать. Я на днях вам рассказывал о последствиях и говорил о том, что эмоциональные поступки, там многое другое, не только эмоциональные, а вот и такие тоже. Они губят здоровье ваших близких и могут повлечь с собой смерть ваших близких. Нервные срывы, сердечные приступы, инсульты, инфаркты, да что угодно. Это все, если человек еще и пожилой, если у него еще и склонность, какие-то врожденные заболевания, или хронические, или прочее. Поверьте, ваши выходки, они шрам, рубец оставляют на теле человека и внутри этого тела. Человек по итогу, он просто двинет коня. Двинет коня по вашей вине. И ситуации, с которыми сталкиваются, видите, как вот интересно, не дают ведь открытую какую-то расшифровку, не дают статистику о том, что происходит в семьях игроманов, что, как по итогу они заканчивают, сколько их в процентном соотношении, кто из них как кончил. Понимаете, вот хорошо бы всю эту статистику по наркоманам, по игроманам, по булдосам, по прочим каким-то, по, по любителям кредитов. Вот взять всю эту статистику и вот ее дать людям. Не по вопросам, бля, там, э, какой галстук, какого цвета там, президенту больше идет, синий или красный, понимаете, да? Что там захватить следующее, Крым там, или Донбасс или еще что-то. Нет, надо другую статистику, чтобы люди понимали, что происходит. Мы слишком много говна всякого смотрим в интернете и тому, тому огромный пример, то, что в моей как раз видео совершенно не популярны. И даже вы не поддерживаете меня простыми фоновыми просмотрами, чтобы я хоть немножко вырвался вот, из этой дури. Из этого днища. Ну ладно, не будем сейчас об этом. В общем, видео в принципе о том, что играют все. По крайней мере пробуют. И играют в разных формах. Тоже все. С жизнью. В разных ее формациях. Но кто-то останавливается и продолжает двигаться в каком-то другом направлении, в позитивном, в прогрессивном. А кто-то нет. Кто-то вот так вот вниз, вниз, вниз. Все ближе и ближе. пробивать одно дно за другим. Если вы не поймете, что ваше поведение, оно касается не только вас. Если вы не поймете, что это безвозвратное что-то. Это, знаете, как пройти точку невозврата. Погружаешься в это. Вы движетесь в том направлении, которое не имеет выхода. Вообще никакого. Либо ты себя сломаешь, изменишь, поймешь. Обратишь свой взор на своих близких. Либо ты просто сгинешь. Что в принципе я и наблюдаю. Это и происходит с людьми. Не играйте. Не берите кредиты, Не слушайте мошенников. В принципе, не слушайте. Будьте умнее, включайте мозги, берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Надеюсь, мое видео было вам хоть чуть-чуть полезно. Всего доброго.